Помните, в этом году запустили рейтинг рекрутеров. Он публикуется еженедельно в чате в группе Lombra в Телеграме. Если вы там не находитесь, то обязательно заходите. Там не только рейтинги, там еще дискуссии по поводу структурной работы. В любом случае, сам канал, сам чат направлен на бизнес, который связан с развитием сети. Соответственно, публикуется рейтинг рекрутеров. Мы сегодня на экране увидим рекрутеров из этого рейтинга и не только. И, соответственно, мы подвели итоги по целому году. Рейтинг был запущен только в августе, если вы помните. То есть он работает всего два месяца. А итоги мы подвели по всему году. И в этом рейтинге мы свели два параметра. То есть что в рейтинге важно? Важно, когда э, вы не только рекрутируете людей, но э, если эти люди делают покупку. То есть это, собственно говоря, то, когда вы делитесь, ну, тем более, что у нас сейчас появился контракт Light, очень несложно поделиться, но вопрос в том, делает ли э, ваш коллега, ваш друг, товарищ, знакомый, тот человек, которого вы присоединили, делает покупку. Соответственно, мы э, э, свели два критерия. Первое – количество рекрутированных людей, и объем покупок, которые сделали эти рекрутированные люди за в течение года. И у нас на сегодняшний день есть картина. Третье место по итогам рейтинга. Как вы думаете, кто? Для вас будет удивление. Третье место. А Вадим Ефимов. Да. Э, Вадим э, не только лидер структуры, он действительно самостоятельно рекрутирует, что называется, пробует все инструменты вживую. За э, прошедший год было за рекрутировано 13 человек. Это немного, но эти 13 человек сделали суммарно 1200 баллов 1215 баллов личного оборота. Личного, то есть это их личный оборот. Неплохой результат, да? Вадим, молодец. Мы передаем тебе привет, знаем, что ты там рядом с нами. А у нас для каждого победителя номинанта разработаны такие дипломы. Я сейчас покажу их вживую. Вот такие вот дипломы. Не буду сейчас показывать, что, что здесь, чтобы сохранить интригу. И, соответственно, эти дипломы отражены здесь на экране. Вадиму Ефимову, как победителю третьего места за рейтинг, мы отправим в Ростов-на-Дону серию бустеров которые будут поступать в течение следующего года. То есть все бустеры, которые будут поступать, мы будем отправлять, чтобы Вадим мог этим пользоваться, делиться со своими командами, показывать рекрутированным девушкам, потому что наверняка будут они вдохновлены этим новым продуктом. Сегодня мы об этом услышали, а будем еще больше говорить в течение наших будущих вебинаров, марафонов и так далее. Второе место в этом рейтинге занимает... Вот, вот собственно, сам диплом... Здесь написано, кто, за что и в течение какого периода будет предлагаться продукт. В течение года, то есть 12 месяцев после... Да? Да. Второе место у нас разделили два человека. То есть по сумме двух критериев вышло два человека. Алиев Решат. Алиев Решат. Рекрутировано всего пять человек, но эти пять человек так активно кажется, что я когда увидел цифру, думаю, да нет, ну 5 человек, что, что такое 5 человек-то? 2300 баллов, как может 5 человек? Много? Давайте разделим. Мы подводили итоги, еще раз скажу, за 11 месяцев. То есть это не 12 месяцев, с момента запуска нового маркетинг-плана, октябрь месяц по август исключительно, 11 месяцев. Соответственно, каждый из этих людей э, сделал объем за, в течение месяца на, на уровне приблизительно... Вернее, суммарно они 5 человек сделали 220 баллов в пятером в месяц, в среднем. То есть каждый из них сделал приблизительно 40 баллов. Ну, как бы, да, если кажется цифра большой, но по большому счету ну, не так много на самом деле. Но при этом второе место в рейтинге. Соответственно, такой же результат достигла в рейтинге первенного Алла. Это дочь первеной Новой Толшин. Рекрутировано было 7 человек с суммарным объемом, чуть меньше, чем у Ришата, но больше людей, меньше объем. Соответственно, место они поделили. Ребятам и девушкам будет бесплатно направлена вся коллекция Colors, 4 аромата, в течение, вот, которые будут выходить в течение года. Да, Таблик. Алла, Ришат. Ждите ароматы, они вам наверняка понравятся. Я знаю, что это за ароматы, но не буду предвосхищать события. Приходите на вебинары, на марафоны, и мы там обязательно поговорим об этих ароматах, изучим их, послушаем. Не понюхаем, послушаем. Хорошо, да. И первое место... Конечно, это заслуга э, лидера. Есть человек по имени, по имени Идрисов, он по да по стечению обстоятельств да, так получилось. Да. Я наверное Идрисову камилю лично передам э, э, диплом прямо сейчас здесь, потому что есть возможность ему передать. А интересно, он об этом знает. Да, он об этом смывает. Да, он об этом знает, он об этом знает. Ребята, посмотрите, что за результат. 73 человека, да, они сделали немного покупок, но их 73, суммарный объем 1500 баллов. А чем мы наградим Камиля? Он получит всю линейку ноутс в течение года. Ну Вся линейка ноутс. Отправляется, скажем, а Камилю. Я очень ну, верю в то, что ну, будет с чем работать. Отлично, да? Это за 11 месяцев подведен итог. 11 месяцев подведен итог. Если вы посмотрите э, результаты рекрутинга э, за, за сентябрь и э, август, э, которые публикуются в э, телеграм-канале, то Идрисов, Камиль что в сентябре, что в августе занял первое место, поэтому... Ну, Однако э, в этом рейтинге появились новые люди, поэтому, э, Камиль, э, Гульнас, у вас есть очень достойный конкурент. Вот и слава я слава Богу, да. да, да, да, да. Это даже не конкуренция, это такое здоровое, дух здорового соревнования. Когда видно результаты других людей, можно и понятно к чему стремиться. Когда есть с кем бежать, да. Хорошие слова говорит Гульнас, когда есть с кем бежать, бежишь быстрее, это очень здорово. Значит, следующая номинация агентства года, мы всегда действительно подводили этот, этот итог, это подразделения компаний, которые несут, по сути, представительскую функцию в регионе. То есть это те подразделения, которые благодаря которым люди на местах, в городах, в регионах не ждут товар. Потому что все, что отправляется из Москвы, оно требует времени. Например, в Дальний Восток товар идет месяц. месяц. То есть, условно говоря, если человек покупает продукт в интернет-магазине, то, ну, может быть, чуть поменьше в интернет, там другие как бы поставщики, но две недели, три недели. Да? То есть, условно говоря, есть да. да, благодаря агентству на местах люди получают товар быстро, здесь и сейчас. Соответственно, агентство в этом году постигло незавидная участь на самом деле мы переходили в маркировку то есть мы вот буквально с этого месяца перешли в маркировку все агентства знают, что это блин за ерунда то есть это то, от чего не удалось нам откреститься, даже в наши законодательные законодательные были какие-то инициативы в законодательстве, чтобы, может быть, перенести, как-то поменять, и так далее, и так далее, но страна вошла в эпоху маркировки. Это и хорошо, и плохо, потому что мелкие компании или, может быть, те, кто не заботился, на самом деле уйдут с рынка и весь спрос перераспределится между теми, кто к этой маркировке готов. Со своей стороны могу сказать, что мы не до конца готовы к маркировке. В каком смысле? У нас... Мы перевели агентство в систему маркировки, и сейчас активно работаем над, над, том, над тем, чтобы эти инструменты дать продающим консультантам или торговым так называемым местам, торговым точкам. То есть дать инструменты быстрого и самого оптимального по цене подключения и возможности реализации маркированной продукции. Об этом тоже поговорим завтра. Думаю, что в части вопросов этого прозвучат эти вопросы, потому что такая яркая, как бы ну, насущная тема. Но в любом случае, а, в России будут появляться решения в принципе, они будут появляться, а мы со своей стороны, наши специалисты, работают над, над двумя задачами, которые будут помогать нашим консультантам работать с маркированным продуктом. Итак, агентство года. Еще раз хотел бы выразить огромную признательность за терпение всем агентствам, которые меня слушают в в YouTube, тем агентством, представителям агентства, которые здесь находится, потому что действительно работа была проделана. Нам самим было сложно с этим общаться. Мы, ну, как бы самой задачей маркировки работать, потому что это после обуви, которой занималась наша страна, Парфюмерия была вторым продуктом, по сути, которая обрела маркировку, и очень много систем недоработанных. То есть это отражалось на наших программных продуктах, на взаимодействии с агентством. В общем, еще раз хочу выразить огромную благодарность агентству за терпение, за настойчивость и за, за, за вклад, ну, за то, что вы туда зашли, за то, что вы сделали это. Могу только еще добавить, что со временем будет все проще и проще, потому что все, все эти механизмы, они дорабатываются в текущем моменте, не только у нас в компании, но и в стране. Поэтому все будет проще и проще, нам будет легче с этим работать. Вот, то есть с каждым днем, с каждой неделей будет все проще и проще. Итак, агентство года. Третье место по итогам. У нас мы оцениваем два критерия. Количество консультантов, которые работают на агентстве, то есть то количество людей, с которым агентство взаимодействует, взаимодействует. И тот объем продукции, которая через агентство поставляется в регион. По двум критериям третье место заняло агентство. Да. Я, наверное, позову представителя от агентства, от Джилеты Она сегодня с нами из города Владивосток. Мы вручим Диплом победителя за номинацию. Что мы вам предложим в качестве респекта за вашу активность деятельность? Все новинки, которые будут поступать в компанию в течение трех месяцев, я думаю, это две поставки ближайших, будете получать вот на агентство, работайте с этим. Спасибо большое. Все, очень хочется вас обняться, вас, да? <плодисменты> так, э да, Еще раз хочу подчеркнуть э спасибо вашей команде. Это заслуга ваша вдвоем. Я знаю, насколько вы в тандеме это делаете круто. Второе агентство, агентство на втором месте, агентство из города Уфы, Газизовы, Ришат и Венера. И опять пара, да, семейная пара. Это достаточно крепкая команда, тоже работающая всегда в тандеме. Решату и Венере, больш... огромный привет! Спасибо за вот то, что вы делаете. И вам тоже для вас есть диплом, мы его, не... мы его отправим по почте вместе с Со всеми новинками, которые будут в компании появляться в течение полугода. То есть полгода вы будете получать просто неожиданно все новинки, для того, чтобы их протестировать, показать команде, сделать какую-то, провести какую-то, может быть, работу с отзывами, о которых просил мачить, для того, чтобы послушать, увидеть ваши реакции по тем позициям, которые будут вводиться в этом году. И первое место в этом рейтинге занимает агентство с... Да, действительно, Гульна. где да. первое место. Год твой. Все новинки в течение года прям автоматом к тебе. Спасибо. И вообще нам досталось от этого агентства больше всех, потому что благодаря этому агентству нам удавалось быстрее и четче находить те пробелы, которые нам нужно было решать достаточно активно. Иногда не очень активно, это все-таки такие процессы программные, в процессе освоения маркировки. Спасибо, Гульнас. Спасибо. <смех> Гуль нас обещает доставать дальше, но для меня, знаете, как я к этому отношусь, Доставай, я да. доставайте. То есть, если э, доставание конструктивно, мы всегда к этому открыты, потому что это до... дает нам возможность быстрее становиться лучше. Мы не всегда видим те сложности, которые... с которыми сталкиваетесь вы по, сто... по другую сторону. Да? Поэтому доставайте, это как бы для нас важно, ценно, и чем быстрее вы будете это делать, тем быстрее будет появляться, ну, как бы, мы будем корректировать наши действия. Поэтому это отличная вообще история, что вы достаете. А следующая номинация. Я бы хотел отдельно подчеркнуть этих людей, как бы озвучить. Почему? Потому что это люди, которые внимание, рекрутированы в этом году. Ну, вот в этот период, то есть в промежутке с октября 2020 по август 2021 года. То есть те люди, которые были рекрутированы, сделали какой-то старт. Казалось бы, что таких людей не должно быть, их мало. Ну, как бы казалось бы, да? Однако анализ показал, что их достаточно много, они, может быть, не вышли на большие квалификации, мы сегодня вам покажем лучших из них, то есть лучших. Потому что людей, которые закрыли квалификации 6%, 12%, их много. То есть какие-то, да, там кто-то один месяц закрыл, кто-то два месяца подряд. Вы сейчас увидите на экране людей, которые сделали это стабильно. то есть Это не разовая покупка, а какой-то Достаточно существенное какое-то такое осознанно принятое решение в пользу а, активности с брендом Ламбрэд. А, Сабербек Кызы Это квалификация 18%. Девушка была подписана в этом году, вот в этом промежутке времени. А, это представитель Киргизии, Киргизстана. Третье место. И мы тоже отправим... А, а, и мы, и мы тоже отправим в адрес Гульнары, в Киргизию, набор бустеров, который будет появляться в нашем ассортименте. Да? Второе место – Листова Светлана. Я могу ошибиться с фамилией, потому что человек новый для нас. Он появился в этом году, закрыл квалификацию 12%, достаточно стабильно, с объемом 1571 балл. А Светлана живет в Минске. Поэтому Беларусь. Агонь. И первое место у нас занимает тоже в этом случае э, Киргизия. Узар э, Акматбеков э, первое место награждается э, коллекция Notes полетит в Киргизию для работы с новыми консультантами. Думаю, что это будет очень полезно для Узара в том числе. Еще раз аплодисменты за прорывы, потому что, э, потому что это для нас, как говорил Матчет, для нас важно. Нам важно, что такие люди есть, потому что мы, мы понимаем, что это делается не зря. И еще хотелось бы подчеркнуть еще одну такую важную историю, как новые квалификации. Да, мы в этом году приняли решение, что мы это для нас новый период, новая эра, новая эпоха условно. да. да? Но мы сравнились с прошлым годом и посмотрели результаты. В условиях этого года, вот того кризиса, который был связан с пандемией, не с пандемией, с какими-то переездами, то о чем говорил Петр и Матчей, все-таки есть люди, которые их немного. Их немного, но они закрыли новую квалификацию. Они, рекрути... они в компании уже достаточно какое-то количество времени. Кто-то больше, кто-то меньше. Но в любом случае в этом году у них появились новые квалификации, которые никогда не было. То есть никогда в истории. То есть, вот они жили с какой-то там на каком-то уровне, а в этом году, который кому-то показался сложным, они взяли и сделали дело. А, это, я хотел бы отметить особо пять человек от квалификации от 12 процентов а, София. Да, да, да, вы, вы, вы, мне а, задали, да? А мы тоже не ожидали, поэтому у вас есть новая квалификация. Это очень здорово. Я рад, что у вас есть этот запал, энергия. И мне очень хочется, чтобы вы попробовали нашу коллекцию Colors, которую мы будем выпускать в этом году. Пару ароматов вы получите в подарок. <звы> а, Анива Назутан, а, девушка 30 лет, которая живет в Крыму. Сейчас а, участвует в рейтинге рекрутеров. И она в этом году, чтобы вы понимали, она была рекру... она подписалась в компанию в апреле этого месяца. В апреле я посмотрел выборку. В... в июле она закрыла 6%, в августе было 6%. Нет, наоборот. В июне 6%, в июле 6%, в августе 9%. Ой, господи, 9% по старому. 12%. 12, да, 12%. Это я что-то уже заговаривался. По старому. Да, по-старому. Это очень здорово, это круто. Соответственно... Назлыхан, Назлы. кинченбаева Розалина закрыла 18% квалификацию. Не знаком с Розалиной, к сожалению. Знакомая фамилия, но незнакомое имя. Надеюсь, познакомимся в этом году. Галина Харлан. Галина Харлан закрыла квалификацию новую в этом промежутке. Сделала это в декабре 2020 года. И очень здорово, я рад, что у Галины появилась такая квалификация. Мирунова Оксана – это впервые в своей истории. Впервые, еще раз подчеркиваю, в своей истории закрыла квалификацию Лидер Плюс. Что такое Лидер Плюс квалификация, помните? Сколько это? Это более 2200 баллов. Надо понимать, что в прошлом году у нее не было таких результатов. Это круто. Оксане огромное спасибо. Значит, что мы решили? Действительно, всем ребятам и девушкам, которые, как, вот собственно, вам, мы до уровня 18% предложим пару ароматов из коллекции «Ноутс». Появ... Сейчас скажу, когда все появится, чтобы не казалось, что это где-то далеко. А Оксане мы предложим коллекцию… Еще раз. Значит, здесь мы четырем ребятам и девушкам предложим коллекцию Colors, а Оксане мы предложим коллекцию «Ноутс» как человеку, который сделал квалификацию «Лидер Плюс». А когда это появится, да… Сразу скажу, что это появится все в ближайшей поставке. Вам не придется этого долго ждать. То есть все, о чем говорил Мачи, в принципе, это вот достаточно близкая перспектива. Мы вот в новой поставке уже получим э, два аромата коллекции Colors. Получим. Не хочу сейчас, сейчас, очень хочу, чтобы мы получили два аромата коллекции Notes, о которой мы сегодня поговорим. И следующая поставка будет уже с еще двумя ароматами в начале следующего года. То есть это будет достаточно быстро происходить сейчас. А, а что же вы спросите с друзьями, которые, которых мы сегодня... Зачем я говорил сегодня о, о том, чтобы запомнить квалификацию, на которой вы сегодня находились. Да? То есть список, когда я говорил, запомните квалификацию, которая у вас есть да, на экране. Мы решили вас не оставить без подарков, и в поставке придет также серия кремов, которая называется «Микробиом» для восстановления кожи. Всем ребятам, девушкам мы предложим до квалификации 24% бесплатно отправим эти кремы для тестирования. Тестируйтесь, пользуйтесь, делитесь и так далее. На квалификации «Лидер», «Лидер плюс» мы предложим два аромата из «Парноутс». И на квалификации директор предложим коллекцию Color. Я заговариваюсь, ребята, я забыл, да. Бастеры. Разворачиваемся обратно. Еще раз. Квалификация 1824. Крем микробиом. Квалификация Лидер-Лидер Плюс. Серия бустерс, вот эти вот ба бустеры, которые мы отправляем. Квалификация директор, мы отправим пару ароматов из коллекции Colors. И квалификация... Две последние квалификации будет два аромата коллекции Colors и э, квалификация «Директор» коллекция новос. Но говорил много. Списки есть, поэтому в любом случае ждите подарков, они к вам придут однозначно. У нас еще осталась одна э, номинация. Я не могу обойти ее как бы стороной. Она у нас всегда есть. И, и хотел бы отдельно ответить. У нас отметить эту номинацию, она называется Лидер года. Подводится эта номинация по субъективным параметрам. по субъективным. Что такое субъективные параметры? Это когда человек вкладывается на 100%, когда он ведет за собой команды, когда он оценивает объективно ситуацию и выстраивает свою работу так, как нужно в текущей ситуации, когда он учится и учит других, когда он создает марафоны, движухи и когда люди его благодарят за это. Я хотел бы в этом году поздравить Гульнаса Дрисову. А, я очень долго думал, что подарить Гульнас, Знаете, когда даришь человеку, что, у которого все, в принципе, есть, что-то подарить. Да? Но я понял, я понял, чего не хватает точно абсолютно Гульнаса. Вот 100% процентов тебе зайдет. Ты не знаешь об этом. Ты не знаешь об этом. К сожалению, это действительно был насыщенный год. Или к счастью, к счастью наверное. К счастью, к счастью. К счастью это к счастью. был насыщенный год. Гульнас приложила в этот год вот, наверное, максимум усилий, с которым мы абсолютно постоянно взаимодействуем. Я знаю, насколько Гульнас выкладывается. Абсолютно организованный, бизнес настроенный. Знаете, за таких людей на хедхантере дают миллионы. Ну, если кого-то там рекрутируют. Да? Я хочу, чтобы ты, Гульнас, отдохнула. Да, я хочу тебе подарить сертификат на 50 тысяч рублей на отдых в любой точке мира. Значит, ребята, работать нужно для того, чтобы хорошо жить, это правда. И надо уметь отдыхать. Гульнас, к сожалению, этого не умеет делать. К сожалению. Я тебе предупреждаю, что этот сертификат не передаривается никому, не передается никому, он только твой, и если ты мне скажешь, что где кто-то другой, я скажу, что я ничего не знаю. Поэтому э, благодарю за, ну, за такое партнерство. Я на самом деле чему то даже учусь у Гульнас, потому что мы очень часто общаемся. И Гульнас владеет такими качествами, которые у него нет. Спасибо тебе за партнерство. Это было круто. Это был крутой год. Это был крутой год. А тебе могут дать на что хочешь? Ну, если ты уже говоришь. Я уже скажу. Давай. Всем привет! Слышно? Вот, говорить много я буду завтра, вот, поэтому обязательно приходите завтра. Завтра действительно будет огненный день, и завтра будет очень интересная работа именно с точки зрения работы. Это моя пятая номинация лидер года. И у меня есть спасибо, У меня есть огромное желание, чтобы эту номинацию получали другие. И Константин Павлович мне уже так это, тихонько сказал, что мне нужно сделать для того, чтобы ее получали другие. Вот вырастешь у других, которые будут проводить марафоны, точно так же складываться, а будем с удовольствием вы э, номинацию. Потому что, э, вот я честно скажу, я себя немножко ощущаю, как Леонида Лич Брежнев. У меня есть вот такое чувство. Поэтому у меня теперь есть новая задача, и я буду над этим работать. Буду растить, таких лидеров, лидеров. А, спасибо большое за подарок, потому что это очень правда. Ну, ты знаешь, я уже всем своим калуарам сказала, я после форума уйду на неделю отпуск. Вот вы что хотите, делайте, я уйду на неделю. А тут еще вот вот, презент, класс. Спасибо большое. Год на самом деле был очень интересным. вот эти два года, да, они были очень интересные. Они нас очень многому научили, очень многое показали, все наши слабые места, все наши сильные места. И я очень благодарна команде, с которой мы вместе это время прошли. Огромное спасибо. И вот наша связка стала просто еще крепче за это время. И теперь только вверх и только вперед. Я согласен с ощущение, что связи стали как-то более цементированными, как-то крепче все стало. Это очень такое интересное ощущение. Я, знаете, по секрету вам скажу, что когда мы... Я, во-первых, же... сейчас вернусь в историю. Еще раз тебе огромное спасибо. Я тебе правда желаю, чтобы у тебя появились... Я знаю, сколько ты в это дело вкладываешь сил. Я знаю, что ты очень стараешься над тем, чтобы у тебя выросли такие ребята-девчонки. Я очень желаю тебе, чтобы у тебя они такие выросли и стали сильнее, чем ты. Это, знаете, как, когда дети становятся круче своих родителей, это прям, это прям это то, ради чего стоит жить. Поэтому я тебе желаю, чтобы ты потерял когда-то этот статус, и твои, твоя команда могла с удовольствием побороться с тобой как ну, в нормальном, таком полноценном, красивом таком конкурсе. Это было круто. Это был крутой год. Спасибо за, за, за год. И добавить хотелось, что, знаете, вот по поводу цементированных связей. Честно вам признаюсь, когда мы меняли маркетинг-план, у меня был страх. Такой, что просто какой-то ужас. То есть это было страшно, потому что мы понимали, что кто-то этого не примет. Кто-то скажет, да ну что это вообще? такое? Как такое может быть? Мы понимали, на что мы идем. Это было жутко-страшно, но сейчас, вот по прошествии года, я понимаю, что, а, первое, я, мы точно сделали правильный выбор, абсолютно точно. И мне в этом смысле мы очень много плодотворно работали с Гульна, с Вадимом Ефимом, с Мариной Бородиной, с Толшин Терминой. Это была ну, тоже такая работа, которая стоит, стоила того, чтобы ее сделать. И это то, с чего, как мне кажется, мы начали свое изменение глобальное, потому что дальше потянулись все остальные, как бы подразделение компании мы к сожалению не все успеваем ну правда не все успеваем то есть мы не успеваем э, сделать то что хочется то есть мы все равно это сделаем только чуть, -чуть хочется быстрее а она не всегда получается быстро. А, но по прошествии этого года точно знаю что а мы сделали верный выбор во вторых нас больше таких потрясений ну не ждет то есть все что будет происходить только пойдет в рост мы это видели на графике вы видели людей я, я кстати действительно очень рад тому, что есть очень много молодых ребят, девчонок, которые стали появляться, о которых я мечтал на самом деле. Я когда пересматривал два дня, готовился плотно к сегодняшней встрече, пересматривал всю базу и смотрю, э не знаю, не знаю, опять не знаю, а есть результаты, причем э ребята там, там 95-го года, 97-го, 2003-го, 92-го, кто эти люди вообще? Ребята, пожалуйста, приезжайте или участвуйте, как минимум Давайте отзывы, очень хочется познакомиться. Поэтому <смех>, уверен, что мы точно э, сделали все правильно. Уверен, что мы сейчас перестроимся, закончим все изменения. А осталось недолго, и у меня есть абсолютно чувство уверенности, что команда, которая будет двигаться дальше, э, ну, точно будет выигрывать. Вот сейчас я точно не боюсь, Вот совсем ни капельки. У меня прям <смех> драйвуха. Вот, спасибо за год и команде, и вам всем спасибо за то, что участвовали. Мы прервемся сейчас в трансляцией.